Банде Гуру Пададдандам, Бхактабин Досаманитам, Шри Чайтанна Прабум Банденита, Нандасаходитам, Шри ल प्य के पा ब पतितापाने भवविनन मुக்க कर वाचा ப कीपा म Шинаватипаде девишаттопаттойи намунамаха. Нарайона намаскита намунчаива нарутама. Девиньшарасватина намунчаива намунчаива намунчаива Садануракта, рагто, гуру-бхакти-джуто, бхакти-прамодакшья-джогарн, дейям сада-пари-бхавакнавиштдухм, тетхас-падам сива-виренчанутам сараньям, бхита-тихам панотабал Банде махапурусите чарна рвиндам, ятпада паллвана кочанда мани чатая, диспуржи токи мапигаво душва дарси, пурнану рагросо саягросаарамурти, Сиаддхитогадхар сивасади гаура Аджанулам битта бхуджаву канакаха, абхадату, Шанкиретанайка биттару камулаха, абхадакту, Вишамбару, Вижабару, Джагадхару, Мапалу, Кишина, Кишина, Хари, Хари, Хари, Хари, Раму, Хари, Раму, Хари, Хари, Нама Бхукти чамукти чадада синитам, Бхаван рупе насада нарана, Ганга таранг Барана Сипура Бхати Шанатам, Ваги Шаджави Вадани, Лакшмири, Шаджавакшаси, Джасса Кришна Кришна Хари, Хари, Хри Хри Рама Хри Рама Рама Хри Хри Хри Идам Бхагватам Наму Янме Бхагватов Дитам Санграха Айам Бибутинам Таметат Бипуликру ईदम् भगवतम् नाम ईवदम् ईदम् भगवतम् नामोऽजन्मे भगवतोदितम् जन्मे भगवतोदितम् सङ्ग्रहो भगवतो अयम् विभूतिनाम् तमेतद् विपुलिक्रो जता भगवती हरो नैनाम сказал, что малейшее уклонение от следования Гурупада-падме может вас, в конце концов, совершенно выбросить с пути гаудья Баджана. Вы пойдете в совершенно в другом ложном направлении. Думаю, что совершаете Гаудиа Баджан. Шилапрабхуада сказал, что малейшее уклонение от Гурупада Падмы заставит вас оставить Харибаджан полностью. В конце концов. В настоящий момент вы можете ничего не заметить. Вы не заметите сами, как уклонитесь, как уклонитесь от -падми. Вы будете думать, что вы по-прежнему следуете ему, но в конце концов вы уйдете слишком далеко, полностью перестанете следовать Гурупадападме. Что же такое уклониться? от Гурупада это означает не следовать ситханте Гурупада не следовать наставлениям, не следовать стандартам поведения, если вы вовремя не починили, вс... то есть не сделали едиными, свой... если вы свое поведение не смогли сделать в соответствии со стандартами Гу... Гурупадападмы. Мне задали вопрос. Во время, в то время, когда Гуру Махарадж находился на этой планете, являла лила, я не смог осознать его величие. Но как только он оставил этот мир, по, благодаря моему шикша Гуру, который очень любил моего Гуру Махараджа, я уверил в Гуру Махараджа. То есть это возможно, Мне спросили, я сказал, да, да, потому что Гуру Деф существует вечно, поэтому если вы в момент присутствия Гуру Махараджа на этой земле уклонились от него, перестали ему следовать, не понимали его величия, а потом по милости Шикша Гуру вы поняли его положение поняли, что ваш Гуру Махарадж был бриллиантом, трансцендентным бриллиантом, вечным спутником Бхагавана, тогда вы начнете плакать, сокрушаться. Ведь когда Вайшнаф покинул этот мир, мы уже не можем физически прийти к нему. Это больше не представляется возможным, если я совершил какую-то аппаратху, лотосным стопам Гора Падападма или Вашнаву, в то время, когда он присутствовал здесь, я, может быть, этого не понял, но потом по милости Шикшагуру, я это осознал, что я совершил ошибку, я оскорбил Вайшнаву. Что же делать в такой ситуации? Прабхупаджа ответил, что необходимо понять, каково было желание этого вайшнава чего он по-настоящему хотел. Возможно, у него остались какие-то неисполненные желания. Возможно, он хотел осуществить какое-то служение, но не успел этого сделать. В нашем матхе был один вайшнав. Он был духовным братом моего Гуру Махараджа и возвали Сатья Гавинда Махарадж. Он жил в читании Мадхи, прежде, вместе с моим гуру Махараджем. И он хотел, всю свою жизнь он хотел напечатать одну книгу. Он занимался публикационным служением, не редактурой, а именно технической сфере. Он хотел напечатать Киртаннанджали, но у него не было денег. То есть, он до последнего своего дня хотел это сделать, но не было финансов. В конце концов, мы решили напечатать ее. То есть, и, к примеру, если вы совершили аппаратху лотосным стопам Гуру или Вашнаву, но Гуру Вашнаву уже оставили этот мир, у вас нет возможности прийти к ним и напрямую попросить прощения. Он уже недоступен в физическом плане. В таком случае необходимо понять, чего он хотел. Также нужно поставить портрет этого и ежедневно предлагать пушпанджали ему, цветы, петь Скиртаны, такие как Охе Ващнава Такура. Об этом говорил гуру Махарадж, мой гуру Махарадж. из глубины сердца плакать в раскаянии. Я совершил ошибку, пожалуйста, прости меня, иначе я умру. Ты Каруна Майя, ты океан милости. Нужно плакать и сокрушаться искренне. Но и важно отыскать, отыскать его невыполненное желание и постараться исполнить его. И тогда, благодаря служению Вашнава Севи, благодаря этому вы сможете избавиться от проблем, которые пришли в вашу жизнь из-за этого апаратхи. Аппаратхи, которые оскорбляют ващнавов. Аппаратхи не понимают, те, что они совершают оскорбление, потому что их сознание слишком падает, слишком на низком уровне находится. Прабхупад говорит, что в настоящий момент вы можете думать, что вы yeah. делаете что-то чуть-чуть не так, что между мной и Гуру, гуру Дэвом небольшое, ра ну, ввиду, ввиду небольшое ра расстояние. То есть я чуть-чуть не до конца следую гуру, Деву, гуру Но со временем это расстояние будет увеличиваться, и в конце концов вы не сможете следовать Гуру Деву. Именно поэтому нужно стараться no следить за see. тем чтобы у меня can, чтобы я не совершал никаких ошибок на протяжении жизни ошибок в служении по Харикатхе и книгам Вайшнавов можно, можно понять, то есть проповедников можно понять, действительно ли они хотят прославить Прабхупаду, действительно ли они хотят провозгласить Because славу Вайшнавов. То есть в процессе проповеди мы должны рассказывать от, именно то, что мы осознали, что мы знаем о представителях нашей гуру-варги, о наших духовных учителях. В Киртане поется «Кришна хоть и Чатурмуха. То есть, Брама, то есть Брамаджа получил инициацию непосредственно от Бхагавана. Он получил мантру и получил Браманческий шнур. И поэтому мы не должны пренебрегать им, несмотря на то, что он занят творением. То есть он, казалось бы, занимается такой материальной деятельностью. Но это служение поручил ему сам Бхагаван. Он никак не мог ослушаться Его и не исполнять то, что приказал ему делать Господь. Брама... А завтра я расскажу, что Брама говорит своему внуку при врате. Он говорит, что я думаю, что... Это, то есть это, это служение, которое дал мне Бхагаван, крайне сложно, оно очень много занимает моего, моих сил, тем не менее, то есть я никак не могу не следовать наставлению. То есть, то есть это не преданность, когда мы говорим, что вот Городов, ты, например, не меня посылай на проповедь, ты пошли кого-нибудь еще, вот его пошли. Это говорит о том, что такой ученик не усвоил первоначальную грамоту служения. Мы не можем и не должны пренебрегать наставлениями Вашнавов. гуру и Это Итак, Брамаджа является нашим гуру, он представитель нашего гуру Варгия. Ему Бхагаван дал и Брамагайдри, и Браманический шнур. Но в действительности многие люди сомневаются в величии Брамы. Но это говорит лишь о их глупости. Даже здесь есть действует нынешний действующий Ачарья, которого в действительности никогда его Духовный Учитель таковым не назначал. Он в открытом собрании в Южной Индии заявил, меня к счастью там не было, я баджаном занимался. В это время один старший махарадж сказал мне, что мне так жаль. Мне так жаль, но вот э, Махарадж Ачарья в открытом собрании критиковал Браму, говорил нехорошие вещи о нем. Но он должен... Но ведь Брама является нашим гуру. Да, возможно, ему дали служение, которое находится в Раджагуне. Но Шанкар Бхагаван исполняет служение, которое в Тамагуне. То есть он постоянно взаимодействует с Тамагуной. Как, к примеру, полицейский. Я сам видел, я, мой Гуру рассказывал также, что однажды... Жил был один великий вайшнав. Гуру Махараш рассказывал эту историю из своей жизни. Это было время британского правления. Был великий вайшнав, который занимал пост управляющего. И он был очень строг и в то же время справедлив. И как такой Вот он тоже какой-то очень возвышенный бажен совершал. Но однажды я захотел встретиться с ним и пошел к нему с друзьями. Когда я зашел, к нему. Я увидел, что из его тела исходит сияние, то есть Вайшнав был настолько могучным, что его тело даже сияло. Сегодня вечером я буду рассказывать вам что Бабжа Махараджа. Напомните мне, вчера, вот, к примеру, я забыл, как звали Муни. Я перепутала имя, там не был Васиштхамуне. Я только имя перепутал, и все остальное было правильно. Его звали Сандили Риши. Сандини Риш. Завтра, сегодня вечером я об этом скажу. Так вот, Гуру Мухарадж рассказывал, что его тело сияло и говорило. Настолько могущественно речь была, настолько so, могущественна. Так что я понял, что передо мной что-то необыкновенное. К примеру, он исполнял то есть он был великим Вайшнамом, но в то же время он должен был судить людей. Он занимал то есть, должность судьи, мирового судьи. Но он очень твердо и справедливо всегда выносил решение, несмотря на то, что он был Вайшнамом. К примеру, Виктория, королева Виктория, также и, такая ситуация сложилась, когда она должна была судить своего собственного сына. Когда правила... То есть правила и предписания должны также распространяться и на правительство. То есть если они существуют только для обычных людей, Никто не будет воспринимать серьезно ни правила, ни правительства. Такого не должно быть, что одни правила для правительства, для родителей, к примеру, а другие правила для подданных и для детей. И королева Виктория была вынуждена осудить своего сына в соответствии с законами. И это справедливо. в мате в моем матхе мне запретили рассказывать so Харикатху, лишь потому что, что я хотел говорить об абсолютной истине Итак допустим человек служит в полиции, но, это... но... при этом он преданный. Это не значит, что он не может побить преступника, он просто выполняет свои обязанности, несмотря на, то, что он... несмотря на его религиозные убеждения, философские убеждения. Точно так же Шанкар Бхагаван, несмотря на то, что он постоянно взаимодействует с Тамагуной, его окружают пьяницы и наркоманы, вы можете подумать, что он тоже пьет, что он курит ганджу, но это глупости. Тамагуни, то есть люди под влиянием тамагоны постоянно предлагают шивджи ганджу. Но, конечно же, Шанкар Бхагаван никогда не принимает этого, потому что он Байшнав. Он лишь играет роль управляющего тамагуной. Но только по этой причине мы никак не можем заявлять, что он не возвышен. Патпадма часто говорил, «Сын мой, если ты поклоняешься Боговану, это хорошо, но никогда не оскорбляй полубогов. В шастрах сказано, что у нас нет такого права. Это полностью запрещено. Вы можете... Да, ты поклоняйся Кришне. Это здорово. Но именно поэтому я никогда не оскорблял полубогов. Конечно, во время харикатхи я могу проводить аналогии и сравнения выражая, показывая превосходство Верховного Господа. Тем не менее, я всегда отношусь к Шанкар Бхагавану и другим полубогам, как к своим матери, к отцу. Но, тем не менее, даже Шанкар Бхагаван нельзя рассматривать просто как полубогу, потому что кто-то поклоняется Господу, является вайшнавом. Он вайшнав. Если шастры говорят, что мы должны ненавидеть дургу и кальи, Почему же тогда Гауранга Махапрабо в своем паломничестве по Южной Индии увидел холм под названием Шри, Шри Шай, Шай, да. Шайла, там Шанкар и Парвати, а, пребывают в форме брамана и браманя. Так вот, Горанга Махапрабху не взял с собой Кала Кришндас, а сказал ему остаться, а сам... Один пошел на вершину этого холма и встретился там с Шанкарой и Парвати. Он обнял Шанкару и какое-то время провел там, принял прасад. Деви Майя Парвати приготовила прасад. Так вот, если шастра наша учит нас, что надо ненавидеть Парвати, Шанкара, Браму, то есть это, нет, это не, неправда, нет такого в шастрах. Но тем не менее есть сравнение, проводятся аналогии, сравнения для превосходства Верховного Господа иногда приводятся эти сравнения. В шастрах сказано, что где-то где в шастрах сказано, что. Нужно поклоняться проводить Ягию и а, поклоняться в процессе этой Яги Индре а, как Бхагавану. Да, Индра действительно является Бхагаваном, но он полубог, он не Верховный Господь. Нужно осознавать, что Индра и другие полубоги все находятся. В Бхагаване, то есть пребывает в его стоп, без Бхагавана поговы просто не было. Веда никогда не учит нас, что Индра также является верховной личностью Господа. Шанкар, Бхагаван верховной Личностью. нет, просто есть полубоги, а есть верховная личность Господа. Итак, Шанкар Бхагаван повелевает Тамагунна. Это то служение, которое поручил ему Господь. И, соответственно, Он выполняет его. Гурупад Падма часто цитировал одну шлоку если какой-то Ачария оскорбляет браму он глупец он даже его человеком нельзя назвать что говорить о преданности о преданном в этой шлоке говорится, что мой Гуру Махарадж очень любил Шанкар бхагавана с самого детства. И он говорил, в этой шлоке Хари Relevo, <сламотно> означает «объект поклонения, к которому поклоняются бесчисленные миры». Швар Ишвар, Ишвар, Ишвар. Ишвар Это Ишвар. «ишвар» всех Ишвар. «ишваров». То есть существует... Йоги, повелитель йогов и повелитель всех йогов. То есть такая градация. Надо понять положение Верховного Господа, что он господин всех полубогов. И поэтому, но тем не менее мы не должны оскорблять Браму, Рудру. Итак, Брама с внешней точки зрения повелевает Раджагуной. Он возглавляет ее. Тем не менее, он Вайшнав. Кришна, как я уже говорил, благословил Браму, несмотря на то, что ты будешь контролировать, повелевать Раджагуной. Ты, она не будет влиять на тебя, ты не лишишься своего положения. Таково благословение Бхагавана Шри Кришны. Именно поэтому мы видим, что последняя шлока, четвертая Прабистанна Баван, ты не будешь, благодаря моим благословениям, не лишишься своего положения. Несмотря на то, что тебя будет окружать Раджагун, и ты будешь возглавлять ее, повелевать ей. Такого благословения, поэтому мы не должны сомневаться в величии Брама. Есть те, кто с пренебрежением говорят, «А, да, Брама не может Мадхору, Расу понять!» Саньяси, Ачария часто так говорят. Но если Брама этого не может, значит и мы не можем, потому что Брама — наш предыдущий Гуру. Мы знаем из Брама Самхита, что Брахма получил Камгайтре от Господа. Что такое Камагайтре? Камагайтре — это мантра, с помощью которой познается Апракрита Камадев, то есть там присутствует раса. Это просто логика. Если Брахме дали эту Камбич, эту камагайтри. Как вы смеете заявлять, что Брама не в состоянии понять Расататву? В то время как Браме уже дали Камагайтри, Необходимо понять значение Камагайтри, каково ее значение? Это доступ к Расататве. Именно по этой... Я не могу рассказать открыто значение каммагайтре, тем не менее, лишь указание. Я могу дать суть. То есть, есть брамагайтре, есть каммагайтре, и каммагайтре дается всей нашей парампаре иметь в виду, все, дается всем в нашей Гуру Парампаре. То есть, потому что благодаря ей вы сможете обрести доступ к раса татве. Итак, таким образом, нет права говорить, что Брама не способен понять раса тату. Возможно, с внешней точки зрения он, то есть он не показывает, что он действительно способен, но с внутренней точки зрения. Он способен. Итак, сейчас Брама взял руки Брахмы в свои руки, так же, как это сделал Удхава с Кришной. On... So, Точнее Кришна Судовой, когда состоялась их беседа перед уходом Кришны из этого -то материального мира. Как близкого друга, Бхагаван, как руки близкого друга, Бхагаван взял руки Брама в свои руки. руке, и сказал, если ты хочешь познать татву вигиану, Бхагавад который я поведал тебе, ты, разные но ты будешь с этим то есть если ты осознаешь то, что я тебе только что рассказал, это Бхагавататва Вигиана, ты будешь, несмотря на то, что тебе придется жизнь за жизнью, кальпа за кальпой, возглавлять Раджагуну, взаимодействовать с ней, она никак тебя не затронет. Итак, Брама получил Бхагавадтатва Вигияну напрямую из первоначального источника от Господа. Идам говорит нама This is called Bhagavatam. I was given by Bhagavan Supreme Lord himself. Brahma speaking to Brahma, And It is It is a collection of all transcendental lila village, all. All, bhibhuti. all bhibhuti, excellent, excellent in all Things collected here. I am at all going to give you my song. So, I а, простите, это говорит Брама. Он говорит, я мне вкратце Бхагаван все рассказал, но это не проблема. Если Бхагаван дарует мне сознание, я прочитаю четыре шлоки, Бхагаватам этого будет достаточно. Все четыре шлоки. Потому что в четыре шлоках Бхагаватам находятся все 18 тысяч шлок. То есть эти четыре шлоки это заключение. Это семя. Зерно. То есть семя. Всего Шримад Бхагаватам. К примеру, слово Ом, звук Ом, в нем сокрыто бесграничное таинство. Но мы этого не видим. Нам кажется, что вот просто звук Ом. Тем не менее, в нем бесконечность. Почему я говорю об этом? Чтобы появилось у нас ясное представление. «Ты, сын мой, — говорит Брахма, — должен распространять это учение. Тем не менее, ты должен быть очень осторожен. Харикатхо нужно говорить так, чтобы обусловленные души получили бхакти. Бхагавата-катху рассказывает так, чтобы живые существа обрели бхакти. Завтра я буду говорить об этом в деталях. Итак, Брама дал направление, какой быть, должна быть проповедь, что нельзя обманывать людей, нельзя обманывать публику, Нельзя наставлять их на неверный путь. Лучше прекратить проповедовать, просто жениться и спокойно жить. Как минимум никого не обманывай. Таково было наставление Брама. Я говорил об этом, потому что Бхагаван -Си Кришна хотел оставить в этом мире своего представителя, который смог бы в точности представить Бхагавад Татва Вигиан таким образом, что то есть не, не меняя, не, не, не, не запятой, а не так, что составлять свою собственную ситханту. No right у нас ни у кого нет права уклоняться like dog, от dog, учения Гурпада Падмы и проповедовать что-то собственное, изменять его, его учение. Именно поэтому я сейчас и лаю, как собака, как уличный пес. День и ночь я лаю. Бхагаван, you know, Uddhav Ji Maharaj speaking, Yogesa, Yogo, Vinnasa, Yogatman, Yogo, Sambhava. So many titles. So many titles. Yogesa, is the Ishwar of Jodh Yoga. Yogo Vinyasa, all yogas, all power, everything, all mystery coming from you. Yogo Also, Yogo Nyasa. Йога виньяса означает возможность передавать right силу кому-то еще. следующее слово означает, что в сердце присутствует йога. Бхагаван выше среди йогов, потому что его ум постоянно сосредоточен на радхарани. Если вы почитаете прославление Гиты, вот сегодня сделайте это, после того как гит... Гита была рассказана, Богован говорит: Гита это то, что я знаю, это мое непосредственное знание. Гита это все. Благодаря Гите я управляю всем миром. То есть через нее я управляю всем миром гитам, это мое сердце. Я управляю бесчисленными мирами гитой, благодаря при помощи гиты. So Бхагаван сконцентрирован на лотосных стопах Бхагавана, несмотря а, на лотосных стопах Радхарани, простите, несмотря на то, что он занят многими другими делами. Наш Прахупа также посещал, много проповедовал и постоянно ездил. По Индии. Тем не менее, его ум был постоянно сконцентрирован на отзывных стопах Радхарани. Если, отправлял, если Прабхупат отправлялся в Южную Индию или ехал в Аллахабад, он все равно всегда был во Вриндаване. Таково, таков, таково таинство Лилы. Все присети нашей Гуру Варги и Бхагавандас Бабжа Махарадж, Мамшидас Бабжа Махарадж, все они, и Прабхупады, они все всегда пребывают в Вриндаване, несмотря на то, где бы они ни находились. Выше перечислялись титулы, которыми Уддхава Махарадж называет Кришна. Перечислив их, Бог Аудова Махарадж говорит, те, кто чувствует единение с тот, кто чувствует родство с материей, то есть привязан к материи, Атма того покрыта. То есть, когда человек в иллюзии, он думает, я не могу жить без своей жены, или я, не могу, я умру, если мы что-то случится с моими детьми. То есть такое у нас родство мы ощущаем. Но Это полное заблуждение, потому что мы должны чувствовать родство с Бхагаваном. Но из-за того, что Бхагаван также материален, но это абсолютная материя. Он абсолютная материя. Кто-то еще заявляет, что он не может жить без алкоголя. То есть в конце концов мы должны прийти к ощущению родства с Бхагаваном. На самом деле говорить об отречении крайне просто, но в действительности отречение сложно. У вас, то есть, нужно отказаться и от, а, то есть, вы, вам сложно отказаться от жены, от денег, оставить их. Просто рассказывать лекции, просто говорить об этом легко. Но когда вы сами попробуете, если я вам скажу так, не возвращайтесь домой, оставайтесь со мной. То я вас попрошу, не уезжайте, останьтесь здесь. Вы не сможете, потому что вас тянет как магнитом. Вы приехали всего на месяц, и вы вернетесь назад. То есть эта привязанность, она, казалось бы, неосязаема, но... Тем не менее, она очень сильна, и она существует. Так что притягивает вас, что вы просто вынуждены это сделать. Лишь если вы обретете полное предание Гуру Вашнаву, вы сможете преодолеть эту привязанность. Казалось бы, ничего не связывает, но все равно тянет. Ведь ч, ч, чисто, все мы чистые дживадны. По сути, что могло бы нас связывать, что могло бы накинуть на нас оковы? Тем не менее, эти оковы существуют. Те, кто испытывает привязанность к материи, не могут оставить ее, не могут от нее отказаться. А для того, чтобы увеличивать свои богатства, многие повторяют мантры, которые направлены на увеличение, то есть на увеличение богатства. Они не понимают, что такое баджан. Их умы осквернены если Твои сараматман абхактвай рити мематихи. Those who are non-devotee, those who are devotee, okay. Those who are, those who are devotee, pure devotee, uh, for them not impossible. But for other people, for other people to live, love, puja, patishtha, matter, impossible. Для преданных очень легко отказаться от славы, денег почести, но это невозможно для непреданных. Я могу привести один пример из жизни. Я слышал от моего Гуру Махараджа, что в Калькуте, в Гаудиомиссии, в то время один материалист посещал я не знаю, с какой целью он приходил, но он делал какие-то пожертвования, предлагал поклоны Бхагавану, Господу, божествам, совершал парикраму вокруг божеств и уходил, и о чем-то разговаривал с предными, ну, был очень занят. Он каждый день говорил перед божеством. Одно и то же. Каждый раз одно и то же. «Я воплощение греха». «Все мое тело состоит из греха». То есть «Я…» Вот эти санскритские... этот санскритский стих он постоянно повторял перед Бхагаваном, перед Божеством. «Я ежедневно грешу». Я полон греха, я состою из греха. Не like... слышал, что ты можешь освободить <плодисплощадь> меня от греха. Так вот однажды, один брамачарья. захотел проверить, насколько этот человек искренен. Брамчари подумал, этот преданный, этот человек каждый день говорит, как преданный. Дай-ка я проверю, он действительно преданный, или он просто спектакль тут разводит. И он позвал его: "О, грешник, и грешник, иди сюда". Он обернулся. Кого ты зовешь? Тебя? Ты что не знаешь, как обращаться, глупец. Почему ты так назвал меня? Он очень сильно разгневался. Я просто не могу, подойдите, пожалуйста, я хочу поговорить с вами. Этот человек так сильно разгневался. Ты вообще преданный или кто? Ты почему так разговариваешь? Простите, но я же не сказал ничего неправильного. Вы сами так назвали себя перед божеством. Я лишь повторил то, что вы говорили. Что, -что я сделал не так? Вы же сами говорили божеству, что вы воплощение греха. И так разыгрывать спектакль очень легко. Много так происходит подобное. Меня вот называли и сын мой, и отец наш. А потом, когда я не исполняю их материальные желания, они меня выбрасывают, отбрасывают от себя. Me it is my blessing. <coughs> ну, в действительности, конечно же, это мои благословения, это so, мое благословение, благо для меня. продолжает. So, Возможно, чистый преданный может отказаться от материи, от своей привязанности, но что может поделать с привязанностью падший человек? Я думаю, что для него крайне невозможно избавиться от такого единства с материей, от такой, такой привязанности. Поэтому, пожалуйста, надели мне знанием, как... Они могут сделать это. Поэтому хорошо. даже говорит, я глупец из глупцов. На самом деле, наудову совершенно не влияет майя. Тем не менее, он говорит ради нашего блага. Он говорит, я самый глупый, из-за того, что у меня полно привязанности к моим родителям, к, мо к моим детям, жене. Я сомневаюсь, что я могу развить глубокие взаимоотношения с тобой. У него уже глубочайшие отношения с Господом, тем не менее, для, ради нашего блага, ради того, чтобы преподнести нам урок, он опускает себя очень низко. Говорится, что даже в этой же жизни, когда он родился, он уже был подобен Кришне. Но даже не совсем так, когда он в процессе поклонения Кришне обрел с Ним такое единство, что стал выглядеть как Кришна. Изначально он не был таковым, но благодаря Баджану, благодаря ощущению родства с Кришной их даже путали, как хамелеон, когда он меняет цвет тела, он медитирует, он задумывается, вот надо стать такой, как трава, и превращается, в, принимает цвет травы. Также такие демоны, как Равана, когда они концентрируются на чем-то, их концентрация не как у йоги. То есть они тоже силу свою из медитации, с концентрацией. Если бы Равана захотел, то есть он очень могущественный, если бы он не хотел принять форму Рамы, он бы это мог сделать. Как Он принял форму в front of Ahalya, front of Он кахалая. принял облик ее мужа. Now, и своего смирения, so, Удал Махараджи говорит, что, пожалуйста, Vira говорит, обучи me. меня, пожалуйста, просит Бхагавана so обучить so его отречению, преподнести ему This урок way, так, чтобы я смог so отречься aham. от своих материальных so привязанностей. Aham. So aham. Ma -ma Анушади, я, я... Like хочу предаться твоим лотосным стопам. Where? Но обучи меня, Where? как сделать Anushadi, это. Швадхи, gita, почитайте гиту, and... там вы найдете, что Арджона произносит what? такие же yeah. слова. Швади Мам, там я принимаю прибежище твоих стоп. Пожалуйста, обучи меня этому, как, как сделать это. В 18 главе When speaking, that, uh, okay, I now... То есть в начале гиты Арджуна тоже произносит такие слова, что я хочу предаться, для того, чтобы Кришна начал обучать его. А в 18 главе он уже за заключает, да, я ä, буду стараться следовать тому, что ты сказал. И это признак настоящего ученика. Когда я... То есть как можно понять, что Арджуна уже до конца предался Кришне? Это понять можно, потому что Арджуна сам говорит Швадимам Тампрапаням. Эти слова он произнес в начале, но в то время... Не было предания полным, но когда он уже после Бхагава, все послеуслышанные гиты, после услышанных наставлений произносит те же слова, он уже предается полностью, потому что если все вопросы, которые он задавал Кришне, Арджун, again, speaking, chapters, То есть, если в 18 главе мы видим, что предание Арджуны стало полноценным, потому что он готов исполнить наставление Гуру Дева, и это признак подлинного ученика. Если вы не выполняете наставление Гуру, вы не можете считаться учеником. А как я вам уже говорил, что думать, что просто подметать комнату Гуру Дева, или готовить для Гуру Дева, или стирать его одежду, еще не значит, что это стопроцентное служение. Потому что кто знает, что в моем сердце, из каких побуждений я это делаю. И Махапрабху в связи с этим дает замечательный пример. Одна неверная жена разыграла... То есть, ведет себя, себя как замечательная домохозяйка, что она очень любит своего мужа, а на самом деле ее... Ум где-то с, с ее любовником. Хотя с внешней точки зрения она все так хорошо делает по дому, кормит детей, но ум ее с любовником. Много даже на практике знаю подобных ситуаций. Просто спектакль. Итак, в этом мире нет чистой любви. Если вы ее ищете, то вы глупец из глупцов. Где вы во мне найти? Где тут такое найти? Udaji Mara speaking, so I have uh, I am foolish number one. So Arjun when preliminary is speaking, Shwadhimam Pram Tham Prabanyam, I have preliminary submission. When you teach me, I text But that taking center was not complete. The eternally Orjun is also the, this this this Shidanta. Eternally he is already subbed. But Sridanta. То есть, когда вначале ученик говорит «Я предаюсь тебе», это просто, возможно, слова, но это тоже благоприятно, потому что благодаря им Гуру Дев начнет рассказывать татву, рассказывать татву Вигьяну. Но настоящее... Арджуна совершал исполнял какое-то служение. Он смотрел на Кришну, он предлагал им поклоны, он задавал вопросы. Это тоже из разновидности служения. И он исполнил вот эти критерии, которые даны в этом стихе, пари прошнена савья. Тем не менее, он еще не предался Самый до конца. В самом начале. Потому что если бы он предался, у него не возникло бы столько вопросов. Ты говоришь вот это, ну как это возможно? Ты же родился после Бога Солнца, а ты говоришь, что ты создал все. То есть много вопросов он задавал. Когда человек предается, у него уже нет никаких подобных вопросов. Он уже сделал единым свое сердце сердцем Гуру. Так вот, когда Арджуна, 18 главе, говорит, что сейчас я готов исполнить твои наставления, это уже говорит о том, что Арджуна проявляет явные признаки настоящего ученика-севака. Потому что много кто, кто может, может готовить для Гуру Дева, мыть его комнату, но But кто знает, что в сердце Городев у такого Городева севака. Но когда Гуру Дев дает определенное наставление, тогда мы oh. не готовы. So cannot... Это слишком сложно, как я смогу справлюсь с этим. Но надо понимать, что все возможно по милости гуру. Если гуру дает наставление, а я нахожусь в связи с гуру, то он наделит меня и возможностью, силой исполнить наставление. Однажды Прабхупат дал наставление Жираваргасвами Махараджу. Это очень важная история. Нужно ее хорошо запомнить. Это не какая-то история, это факты. Однажды Прабхупат был очень занят и его саньяси, ну, значимые проповедники, также уехали на проповедь, разъехались на проповедь. И он в один день сказал Джиджавар Гасвай «Сегодня отправляйся на Тхармас То есть это какое-то большое а, религиозное, ну, какое-то собрание в религиозных рамках. Ты будешь представлять Гаудиамадха. Собирай чемодан, ты по поедешь туда, и там будешь, должен будешь рассказывать Харикатхо. Будешь представлять Гаудио Матху». Джуджару Махарадж начал плакать. Как? «Как? Что я скажу там? Я не образован. Что, что я там скажу?» Но это было не, не, не непосредственно при Прабхупаде, а где-то в уединении, и потом Прабхупаде рассказали об этом. Ему сказали, вы но дали наставление, Джиджару Госвами Махараджа. Он не говорит, что он не может этого сделать, но он плачет. Он плачет, у меня нет качества. Как я буду говорить перед таким собранием пандитов? У меня никакого образования нет. Я вообще не спикер. Но Прабхупад не сделал никакой поблажку, То есть он... So не пошел на компромисс, он сказал, ну что, что, что, почему он плачет? Почему он плачет? Он обязан туда поехать. <губит> он не сказал что ну ладно, раз он плачет, пусть не ездит, <губит> еще кого-нибудь пошлю. Нет, он так не сказал. Ты обязан поехать. Садхгуру невероятно могущественен, он наделит силой. И тогда Джаджавргасвай Махарадж поехал с трясущимися руками, очень переживал, он думал, что я буду перед этими пандитами говорить. Такое, то есть там было действительно большое мероприятие, значимое, там были представители всех сампрадай, а я представляю Гаудия Мат. Гаудия Радхарани. Он приехал туда и все время думал о лосных стопах Прохопада, и про себя все время спрашивал Прохопад, что говорит, что говорить. Между тем <laughs> ведущий сказал, сейчас представитель Гауди Амадха, Шиладжа Джаваргасвай Махарадж будет говорить. Он вышел на сцену, начал Вандано и медитировал на лодственной стопу Прахупады. Потом он начал говорить все, что он слышал от Прахупады. Все о Сидханте, о Гаудиа-Сидханте, о превосходстве философии гаудия матха о идеалах Гаудиа-Матха. Так вот, он оказался лучшим среди спикеров. Ведущий был пандитом и как бы он встал, захлопал, встал, захлопал со словами "саду, саду" превосходно, превосходно. То есть когда так себя такое проявляет ведущий, это говорит о большом успехе. Итак, это, это чудесно было, и пропхупат может свершить любое чудо, сотворить любое чудо. Завтра мы продолжим. Очень много всего, о чем необходимо сказать, но время ограничено. Сейчас я произнесу шлоку, вы внимательно послушайте ее. Санксадхайами, санксадхайами, бхагаванну садимам. Идам, бхагаватам-наам, janме, бхагаватудитам, санграху аям бибутинам, таметар, бипуликру. Баанча карпатарасы кипасин, пасин, пасин, You, you realize not? Uh, very intelligent. You, you know? He is hearing with full attention. Everybody can chancha here and there. is not, you know, sitting in one place with full attention. That's very good symptom. So who can say he can become great question.